Стоит заморачиваться или жить в статусе, стоит заморачиваться. Я хочу вам сказать, что это нужно больше для мужчин, чем для женщин. Дело в том, что когда мужчина живет женщиной, он живет для нее. И очень важно, чтобы это все было зарегистрировано. А еще такая особенность. Про мужчину Бог книги книге Библия в свое время сказал такие слова. Он сказал, обзаводись семьей. Делай так, чтобы там в Библии было сказано, что каждый мужчина получит сколько ему необходимо, если он верующий. Также там сказано, что обзаводись семьей, потому что ты будешь получать больше, потому что Бог будет давать одиночки только для него, а если у него есть семья, то для него и для семьи. Поэтому... Пусть семья тратит на здоровье, не считайте этого. Пусть семья хочет на здоровье. Делайте семью большой, тогда вы будете богатыми. Посмотрите, у всех богатых людей обычно очень большие семьи. У Лакшми Миттала вообще там чуть ли не 19.